Привет пацаны. Сегодня решил выехать на мирную рыбку, половить карасика. Погода прекрасная. Днем, конечно, очень сильно жарко, больше 35 градусов в тени. Но утро, слава богу, ничего. Итак, поехали. Сегодня я буду прикармливать вот такую кашкой. Перлов... Перловочка такая. Перловочка. С добавлением. Вот такой Брайан. Брайан река Брайан карась Плюс мастырочка, такая гороховая мастырка. Ее очень сильно любит мирная рыба. Она даже очень хорошо работает на э, пружину, убийцу карася, убийцу карпа. Как ее готовить, я покажу в следующем видео. Сегодня мы сейчас закормим вот эту точечку. И будем ждать карасика и так поехали только забросил и сразу вот такой малыш такой карасик вы не подумайте что я жадный на рыбу и не отпускаю его просто я именно и выезжал на такого карасика потому что он такой маленький так, жировой ну жировой такой карасик мне нравится он вкусный сладкий вот. Ловлю на обычного червяка, ну и также клюет вот такой речной бычок. Мы его, естественно, отпускаем. Он нам как бы не интересен. Вот. Точечку прикормил. Точечка как бы работает, получается сразу без всяких проблем. Сейчас попробую забросить и заснять за саму поклевку. за камыш, зацепился за камыш, сейчас поправлю червячка, И произведу еще один заброс знаю видно будет нет камеру камеру сегодня я забыл свою снимаю на телефон извините за качество но что же делать ловлю я парни на обычного красного червя обычный монтаж у меня удочки со скользящим грузком. Ну, наверное, на такого карасика я поставил сильно большой крючок. Ну, вернее, он у меня и стоял. Ну, посмотрим, как рыбалка пойдет дальше. Точечка сразу начала работать. Как только прикормил, не успел отплыть, собрать удочку. И сразу заброс, и сразу поклевка. Вот-вот-вот-вот, ведет-ведет-ведет. Рано вроде бы как подсекать. Пусть попробует, распробует нашего червячка. Конечно слышно, как в камышу сбрасывается и гуляет какая-то крупная рыба. Видите, может вам видно, как он за поплавком, камыш трясется, гуляет, наверное, наверное Уворовал он нашего червячка, а нет, что-то вроде как пытается. вот два дня назад на рыбалке вообще ничего не было даже поклевки не видел не было смысла даже вылаживать видео смысл выкладывания видео без рыбы я не вижу как-то пытается, наверное, стену червячка, поэтому нужно... Буду отключаться, поправлять. Как бы сегодня получится видео, фильм только о том, как я вышел на воду. И просто интересно будет сегодняшний улов. Покажу. Потому что неудобно Снимать на телефон и рыбачить. Как-то так получилось. Рано утром, оп, сошел. Была поклевка, но сошел. Ну ничего, сейчас перенаживим червячка и вперед дальше. Ну что, ребята, сижу уже полтора часа, где-то около пяти-шести карасиков есть. Карасик, повторяюсь, небольшой, маленький, как раз на жарешечку. Маленький, но вкусненький, аж сладенький. Вот. Есть один экземпляр такой, более или менее, где-то с ладошечку. Ну, немножко проклевочка идет. Солнце встало. Стало очень жарко. Очень жарко. Просто не в Но пока еще терпимо. Я думаю, еще где-то пару часиков половлю. Вот взади вот, поклевочка идет. И буду собираться домой. Вот. Как-то так. Рыбалка на реке Днепр дает небольшие, но результаты. Мы же сегодня вышли на мирную рыбу, на карасика. Может, на выходных выйду на спиннинг, там уже будет более интереснее. Ну а пока что так. Хотя. Ловить карася я тоже очень люблю. Ведь ловля карасика это реально отдых. Если со спиннингом ты постоянно в работе, то здесь ты реально отдыхаешь. Поклевочка так раз есть, нету нету раз есть. Успеваешь и покурить, и насладиться водой, красотой природы, послушать жаб, птиц, ну и всякое такое. Вон, карасик прям с воды выскакивает, выпрыгивает, гуляет, просто гуляет. да Ну, прикормочка. Пшено и брайн вроде как работают потихонечку. Результаты есть. Брайн он и зимой очень хорошо в холодную воду работал. Таранечка была, все было по фэншую. И сейчас работает. Так что магазин интернет Ибис предлагает неплохую прикормку для мирной рыбы, для хищной, там и для фидерной, но в общем, для разных. Там много всяких интересных прикормок, всяких много интересных рыбацких снастей. Есть цены подороже, есть подешевле, все в зависимости от того, кто что хочет. Вот. Пока есть вот такую Брайан я вам показал, если в магазине Ибис будут какие-то другие предложения, более лучших прикормок, и не только на мирную рыбу, но и на фидерную рыбалку, на тоже мирную, но фидерную рыбалку, то я с удовольствием покажу. А пока наслаждаемся так крутит мутит камышек рядышком гуляет но поклевки как таковой вроде как и пробует и вроде как и нет как-то так очень уж деликатно так так просто так нежно так карасик трогая так крючок на котором червячок красный. Сижу, пробую на маленькую удочку такую ловить карасика. Тоже клюет. Сегодня вот такой у меня небольшой лов. Вот такие караси ловятся. Вот. Такие экземпляры. Есть! меньше такой маленький жаровой карасик ребята я люблю такой карасик он наш сладенький ну не знаю десятка полтора наверное карася буду я заканчивать пацаны сегодняшний свою рыбалку пора ехать домой собирать лодку дома еще как обычно Работа своя есть. Что вам могу пожелать? Идите на воду, ловите рыбу, получайте удовольствие, отдыхайте на природе. И помните, что время, проведенное на рыбалке, в жизнь не засчитывается. Всем пока-пока, удачи, до новых встреч.